Евларида что здравствуйте. Сегодняшняя тема образования либо призвания. Кто когда-либо учился, понимает, получив образование, среднеспециальное, техническое, высшее, одно или несколько. Очень важно не просто выучиться получить диплом, а потом искать пригодность самому себе. Найти место, приткнуться куда-нибудь на практику, на работу. Очень важно, отучившись на эту профессию, иметь призвание этой профессии. Нередко люди без образования на своих рабочих местах по своей профессии стократ эффективнее тех, кто имеет курочку об образовании, об этой самой профессии. То есть я хочу сказать, что призвание гораздо более веская причина работать там, где вы работаете, чем документ об образовании. Призвание выше образования. Важно найти в своей жизни причину, по которой вы идете заниматься этой профессией. Это должно быть призванием. Это должно быть желанием души, когда вы чувствуете что-то ваше. Когда вы чувствуете, что вы пошли не по стопам родителей, не по их указкам, не по совету друзей, не по назиданию наставника, а волей своего характера пониманием того, что это мое, что я хочу, я мечтаю. Если ваша профессия является призванием, и вы дополнительно отучились, получив документ об образовании, некий официальный государственный знак качества, вы будете суперпрофессионалом в любом деле. Вы достигнете невероятных высот. Вы просто будете... Абсолютно полезным, абсолютно эффективным человеком в той сфере жизнедеятельности, которую вы выбрали. Поэтому еще раз, нет ничего важнее призвания. Очень много людей работают по профессии, по золу сердца и души, но не имея ни единого часа образования по этой профессии. Поэтому, когда вы выбираете профессию, выбирайте ее, не прислушиваясь к советам чьих-то советов людей, которые вам указывают либо подсказывают, прислушиваясь к сердцу, что вам говорит оно, что вам говорит душа, что вам нравится. Прежде чем идти учиться, подумайте, что вам действительно нужно, где вы будете эффективны. Найдите ту работу, от которой вас будет захватывать дух, на которую вы будете бежать и не особо торопиться с работы домой. Вот эта профессия, вот эта мечта. Я думаю, выбрав такую профессию душой, обязательно стоит пойти получиться профессионализму и набраться опыта. Тогда вы будете счастливы абсолютно. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.